Давайте, запись пошла. Первое хочу с чего начать, да, с того, чтобы вы понимали, что ваши знакомые, ваше окружение, все, с кем вы здороваетесь, это ваши знакомые, да, и это является вашим, так сказать, золотым активом, да. Именно вот эти люди, это те люди, которые дадут вам быстрый рост. И если даже вы сейчас еще новичок, не бойтесь приглашать своих знакомых. Начните, вот я просто вам рекомендую, начните именно с этого. Почему? Потому что, начну с конца этого слайда, да, если вы не пригласите своих знакомых, это 100%, это 1000%, это миллион процентов, что это кто-то сделает вместо вас. И причем, ладно, если это будет человек из нашей команды, да, но велика вероятность, что это будет человек, который не из нашей команды, и вам будет... Мучительно больно и обидно да, от того, что вы просто-напросто стеснялись пригласить этого человека, или вы про него забыли, вы не внесли его в список. Когда вы не вносите человека в список, вы потом можете про него забыть. Поэтому всегда под рукой держите у себя а, список знакомых а, и вносите сюда всегда новых людей, которых вы вспоминаете, с кем вы знакомитесь, да, но об этом мы чуть позже поговорим. А, Первое, что необходимо сделать перед тем, как вы начинаете работать со знакомыми, это научиться работать с возражениями. Это называется, знаете, одеть бронежилет. Когда вы научитесь отвечать на все возражения, вы почувствуете себя реально, как будто вы находитесь в бронежилете. Как будто, вот, что бы вам ни говорили да, ваши знакомые. Некоторые будут говорить, да куда ты влез, куда ты влезла, да, это лохотрон, да, это пирамида, да, это секта, <laughs> нас еще так иногда называют, да. А, вы будете уже в бронежилете. Вот я вам просто рекомендую посмотреть любой вебинар на тему работы с возражением. У нас их очень много в нашей команде проводилось, есть записи, да, попросите у своего спонсора посмотреть, как отвечать на возражения, на различные. И обязательно прочитайте книгу Бухтиярова называется Мастер работы с возражениями. Такая небольшая книжечка, легко очень читается, и в которой он как раз-таки показывает, как отвечать на различные возражения, самые часто встречающиеся у людей. Вот когда вы это научитесь делать, да, но вы это не научитесь делать, просто прочитав книгу или просто посмотреть вебинар, это нужно делать на практике. То есть когда вы читаете книгу или смотрите вебинар, да, вы ну, начинаете маленечко уверенность приобретать в себе, в себе, веру в компанию, да, веру в себя. А когда вы уже начинаете применять это на практике, и люди начинают вам возражать, да, и вы уже примерно начинаете вспоминать, что я должен ответить, какие там были ответы на возражения, Вы всегда можете вернуться к примерам ответов на возражение, и ответить человеку правильно, не бойтесь, когда человек возражает, это нормально, это хорошо, когда человек не со, совсем не соглашается, да, у него есть значит, свое мнение, и это потенциальный лидер и ваш э, ключевой партнер. Поэтому, когда вам люди возражают, это вообще прекрасно. А также при работе со знакомыми никогда не ждите, что все будут соглашаться. Да? Ну, некоторые так думают. Некоторые думают наоборот, что... Э, Мои знакомые не пойдут, да, и начинают искать причины в себе, потому что у меня у самого еще нет результата, да, и так далее. Начинают копаться в своих, там, таракашках. Вот так тоже думать нельзя. А некоторые, наоборот, как бы думают, о, ну, мы же с ним такие классные друзья, да, мы там с детства, с первого класса вместе. Конечно, он сейчас ко мне присоединится, да, а тут на и тебе отказывают. Всякое бывает, поэтому ни на кого... Не ставьте ставки, не ожидайте, что все будут соглашаться. Это нормально, не могут все соглашаться. Если бы все соглашались, все бы давно уже были в МЛМ, в сетевом бизнесе, да, и не было бы у нас с вами работы. Здесь, как бы, естественно, отбор срабатывает, да. И, соответственно, когда вам отказывают, не обижайтесь на тех, кто вам отказал. Вот как говорю, да, вот вы, например, приглашаете своего лучшего друга, а он вам говорит, давай ты пока сам там поковыряйся, попробуй, если у тебя получится, я потом к тебе присоединюсь, да. Ну, как бы он же вам отказывает, в любом случае вам обидно становится. Никогда не обижайтесь, это нормально, это нормальная реакция людей, но и в то же время никогда не закрывайте двери, да, то есть Татьяна спрашивает, что такое MLM? <laughs> это многоуровневый маркетинг, это то, где мы с вами работаем, сетевой маркетинг. И Всегда держите двери открытыми, да, то есть когда вы заканчиваете разговор об предложении бизнеса, да, со своим знакомым, всегда говорите, что мои двери для тебя открыты, в любом случае всегда можешь ко мне обратиться, да, и я возьму тебя в команду, помогу здесь научиться зарабатывать. И я уже говорила, да, не стесняйтесь приглашать своих знакомых, потому что их процентов пригласить кто-то -то другой вместо вас. У меня такое, кстати, было, не то чтобы я стеснялась приглашать знакомых, да, но вот недавно буквально, когда я начала задумываться о том, кого уже я еще не пригласила в Reflame, да, я стала ну, перебирать знакомых, вспоминать, да, и вспомнила вот одну девочку, я ей как-то предлагала несколько лет назад, можно так сказать, даже, может быть, пару лет назад, да, когда мы только начинали работать в интернете, я ей предлагала регистрироваться. Она, в принципе, как бы была не против, но все у нее как-то вот потом-потом, пока некогда, пока дети, пока там беременные, пока еще что-то. В общем, ну, как-то все это откладывалось. И моя ошибка, да, что я не настояла в том, что я могла бы, в принципе, предложить ей регистрацию, а она бы там, пока была в декрете, рожала и воспитывала, была бы просто потребителем. А, и вот сейчас, вернувшись к ней, да, и как бы с вопросом о том, ну, что будем регистрироваться или как, она сказала, что она уже зарегистрировалась в другой команде. Поэтому это бывает у всех, и у меня в том числе. Да, не удивляйтесь этому, и поэтому пишите в список знакомых, как можно скорее начинайте с ними работать. А, и еще что хотела сказать, да, когда вы начнете своих знакомых приглашать, я уже говорила, что некоторые начнут вас отговаривать. И недавно буквально у нас в чатах девчонки скинули такую классную притчу про ведро с крабами. Суть в том, что если одного краба кинуть в ведро, он еще может выбраться. А если много крабов, кучу крабов поместить в одно ведро, они будут друг по другу клещнями вот так вот пытаться выбраться, и в итоге никто не выберется. И вот когда вы кому-то из своих знакомых предлагаете, да, они будут вас точно так же пытаться вернуть в реальность, можно так сказать, да. Некоторые говорят, да, куда ты лезешь? Я уже говорила, да, про это? зачем тебе это надо? Да, что-то там со своим да, да, ничего у тебя не получится, да я там пробовал, да. да лучше отдохни, да. вот такие вот всякие отговорки, а, это не потому, что а, они такие умные, они все знают, что у вас точно не получится, да, ну просто они, может быть, не хотят вылезать из, из зоны комфорта, и не потому, что они вам желают там зла, а просто они не хотят, может быть, сами выходить из этой зоны комфорта и это не значит, что у вас не получится из-за этого. Да? Если вам друзья, знакомые говорят, что вот у меня там сестра, брат был в рефле, и у него ничего не получилось, это не значит, что у вас не получится. Да? Вот это вот такие... Опять же, бронежилет оденьте на себя и не слушайте вот такие отговорки. Если вы сами для себя решили, что у вас получится, то у вас получится реально. Если вы будете слушать каждую там лающую собаку, которая мимо пробегает, да, и говорить, что это не твое, куда ты лезешь, тогда... Соответственно, конечно, курс ваш сбивается, и до цели вы вряд ли дойдете, если будете каждого слушать. Вот Айгуль подсказывает, да, в чате, что такое менталитет краба. Так, дальше. Начинаем вообще обращение к нашим знакомым с того... Если это через интернет, я имею в виду, да, не так, что вы лично идете в гости, например, да, или приглашаете к себе человека. А я сегодня говорю про приглашение людей, знакомых через интернет, то есть через социальные сети, да? И когда мы начинаем обращаться к нашим знакомым, необходимо привести в порядок свой личный бренд, свои странички. То есть нужно начать развивать свой личный бренд, если вы новичок и э, нужно продолжать развивать, да, личный бренд, те, кто уже давно у нас в проекте, ну, они, в принципе, про это знают, да? вот для новичков, говорю. Новички, когда к нам приходят, у них, естественно, есть какие-то свои странички, э, через которые они познакомились со своим спонсором, да, когда общались вообще по бизнес проект, когда им рассказывали про бизнес-проект, и, естественно, эти странички каким-то образом у вас оформлены. Так вот, если вы хотите, чтобы ваши знакомые более серьезно относились к вашему предложению, начните с развития личного бренда. Они будут видеть, что вы начали выкладывать на своей страничке, на своей стене какие-то интересные новости, какие-то интересные записи, может быть, для них еще непонятные какие-то, да, но они начнут за вами следить. И, соответственно... Это срабатывает, конечно, не сразу, это работа на перспективу, но это уже закладывает зерно в умах людей, которые находятся у вас в друзьях, ваших знакомых. Они начинают за вами следить, люди вообще любят следить за, за чужой жизнью. И что значит развитие личного бренда? Посмотрите, да, это вообще вот сейчас самое актуальное направление – какой бы метод рекрутинга, в принципе, вы не выбрали, да, какой бы метод приглашения людей вы не выбрали, знакомые, незнакомые люди, в любом случае нужно развивать личный бренд. И это касается ваших личных страничек. Если мы говорим, что когда мы работаем с незнакомыми людьми, да, мы создаем новые странички, оформляем там их для работы специально то здесь, когда мы работаем со знакомыми через интернет, мы, в принципе, можем работать со своей обычной страничкой, да, на которой мы раньше всегда общались. А, точнее, не в принципе, а мы, в принципе, должны так общаться, да, с обычной страничкой. И эту страничку нужно а, маленечко подкорректировать. Это касается новичков. Нужно что сделать? я не знаю, какая у вас там аватарка стоит, но постарайтесь сделать так, чтобы ваша аватарка теперь была в деловом стиле, чтобы ваши знакомые уже по первому заходу на вашу страничку да, видели, что у вас поменялась фотография. Ну, это главная фотография, называется аватарка, да, все знают. И чтобы это привлекло их внимание. Если там будет фотография в деловом стиле, это уже для них какой-то сигнал, да, что ага, Какое-то такое, что-то вот поменялось у человека, да. А, затем подкорректируйте свою страничку в плане а, фотографий, которые у вас есть в альбоме. Потому что у многих из нас, когда мы не работаем в интернете, да, еще пока в проекте, у нас, ну, согласитесь, есть такие фотографии, где мы сами в купальниках, там, да? а, на природе, где-то есть там на столах выпивка какая-то, да. Вот эти вот фотографии, если вы хотите, чтобы впечатление о вас складывалось а, серьезного человека, делового человека, уберите их со своей странички, такие фотографии. Вы же будете приглашать в бизнес не только своих там братьев, сестер, тети, дядь, да, вы будете приглашать также тех, с кем, с кем вы давно учились вместе, например, да, с кем вы давно просто не общались. И вот вы представьте, вы решили написать кому-то из своих одногруппников, бывших, да, например, Естественно, ваш одногруппник из любопытства зайдет к вам на страничку и начнет смотреть ваши фотографии. Если там будут фотографии обыденные, как у всех людей просто, да, там рыбалка, какие-то турбазы, голые торсы, купальники, какие-то дни рождения, это ну, не вызывает серьезного отношения к вам. Поэтому уберите всякие лишние фотографии, да, пусть у вас их будет меньше, но если вы хотите, чтобы ваш бренд действительно был сильным, это нужно сделать. Дальше. Подкорректировали альбомы, значит, свои, да, убрали все лишнее. И то же самое касается вашей стены. У некоторых новичков, <coughs> опять же, это нормальная ситуация, да, мы когда не были еще в проекте, у нас там что-то не было на страничках, на стене. Там всякие рецепты, репосты из групп, да, анекдоты у кого-то там не совсем приличные, Какие-то картинки прикольные, ну, это тоже все убираем и заполняем свою стену. В основном у вас должно быть две направленности. Это две темы – семья и бизнес. И старайтесь, чтобы у вас эта стена наполнялась именно событиями из вашей жизни, какими-то интересными событиями и качественными фотографиями, четкими. Не так, что там размыто что-то, да, непонятно сколько там народу на фотографии, а так чтобы это было интересно посмотреть. И когда вы выкладываете фотографию на свою стену, да, именно не просто голую фотографию выкладываете, а подписываете каким-то текстом. А, например, поехали куда-то там отдохнуть, даже, да, то есть это тема семья. И подписываете там на этих выходных съездить туда-туда, то было классно, а, увидели то-то-то, узнали то-то-то. Вот, поедем еще. Ну, в общем, вот так вот, да. Затем смотрите на странички ваших спонсоров. Смотрите на странички не только вашего прям вот непосредственного спонсора, а директоров, да, вышестоящих спонсоров, просто партнеров по проекту, потому что у нас много веток в проекте. Смотрите, ну, вот кто вам нравится, тех открывайте странички и просто... То, что вам нравится, копируйте и вставляйте себе. Нам не жалко, как бы мы делимся друг с другом, да? а Какая-то запись понравилась, там, мотивирующая, да? Взяли, скопировали, поставили. Только не делайте репосты. Репосты, знаете, что такое? Это когда вы нажимаете «Мне нравится рассказать друзьям», да? И на вашей страничке появляется запись, но как бы автором является тот человек, на чьей страничке вы нажали «Мне нравится рассказать друзьям». А вам нужно именно скопировать если там есть текст, копируйте текст, если там есть фотография, копируйте фотографию к себе на компьютер. И выкладывайте у себя на стене от своего имени, чтобы это выглядело именно от вашего имени. Особенно это касается тем бизнеса и работы в проекте. Например, какие-то у нас, например, новые уровни по итогам каталога, новые звания, новые достижения, мы кого-то поздравляем, да, вы заходите на страничку, это новичков касается, это когда вы сами еще не можете похвастаться своими результатами, вы берете, копируете чужие результаты. Ничего страшного, это все одна команда. А ваши знакомые не будут там углубляться, кто это, да, не будут у вас спрашивать. Поэтому просто. Какие-то поздравления берете, копируете, вставляете к себе на страничку. Таким образом, развивайте свой личный бренд, вызываете интерес у ваших знакомых. И даже если они не, не заходят к вам на страничку просто так, то когда вы к ним обратитесь с предложением, да, они по-любому зайдут к вам на страничку и посмотрят, что у вас там вообще в жизни происходит. Если у вас страничка будет ваша интересная, яркая, наполненная, да, такая красочная, то. Uh, вероятность того, что они согласятся к вам в бизнес пойти, да, более высока, чем если там останутся старые фотографии, которые у вас были до регистрации в проекте. Ну, напишите, вообще вы со мной согласны или как, <laughs> что, наверное, будет больше срабатывать такая страничка, которая именно uh, направлена на развитие личного бренда, чем та, на которой как бы, обычная, вот просто обычного человека, на которой даже не догадаешься, что он ведет какой-то бизнес, да, согласны и никакой личной информации не должно быть на вашей стене то есть старайтесь именно вот чтобы была только интересная информация и, как я уже говорила две основные темы это семья и бизнес и репосты не делаем я вот сейчас на примере вам покажу вот например моя страничка да у меня стоит аватарка на которой я одна Ну, может быть у вас там будет фотография где вы там с мужем или с женой, или с ребенком втроем, например, да, или вчетвером, там, если у вас большая семья, в пятером. Но так, чтобы было понятно по фотографии, где вы. То есть, чтобы вас там не искать, где-то в толпе, да, непонятно. А чтобы вас было хорошо видно, чтобы вы были без солнечных очков, либо в деловом стиле, либо просто вот такая нормальная, позитивная фотография. А дальше, по поводу фото в альбомах, они отображаются, вот видите, вторая стрелочка – 2-4 фотографии у меня вот в квадратиках, да, у вас точно так же на вашей страничке отображаются последние добавленные фотографии. Посмотрите, чтобы они тоже красиво смотрелись, потому что иногда выкладывают какие-то, например, картинки, да, мотивирующие, но там не особо надо, чтобы эти картинки умелькали. Вот Лучше, чтобы там были живые фотографии. И записи на стене, это третья стрелочка, да, тоже, они у меня все идут, на две темы. Это либо семья, либо бизнес. Тоже имейте это в виду, чтобы это все красиво смотрелось. Ставьте смайлики, но в умеренном количестве, да, потому что серый текст просто люди читать ну, не особо хотят. И не пишите длинные тексты, такие вот, три четыре пять строчек, да. И когда много-много смайликов, тоже не очень красиво смотрится, все умеренно должно быть. И сейчас еще очень популярно это хэштеги. Вот внизу, ну, здесь маленько, может быть, мелко видно, да, плохо. Я в прямоугольник выделила, используйте хэштеги. Это для продвижения, опять же, вашего бизнеса, потому что будут, может быть, даже люди, которые ваши незнакомые, будут забивать в поиске ВКонтакте, например, там, работа в интернете, и если у вас есть такой хэштег под вашей записью, они смогут вашу запись найти, к вам обратиться. То есть это как бы пассивный метод рекрутинга. Тоже используйте это, сейчас очень популярное направление, как в Инстаграме, так и ВКонтакте. И э, это примеры э, записи на моей стене, да, вот какие вы можете, например, копировать у ваших спонсоров, у меня можете копировать. Вот все, что вам нравится, берите так, чтобы это было красиво и так, чтобы это вызывало интерес у людей. Э, то есть я выкладываю, например, фотографию с банкета директоров, да, э, Пусть вас там не было. Ничего страшного. У меня в этом году тоже там не было. Я не смогла поехать из-за того, что ребенок маленький, да? Но это не значит, что я не могу выложить э, фотографию нашей команды, да, и чтобы все мои друзья увидели, что вот мы работаем, вот такие у нас результаты классные, да. Я пишу подпись, что наша команда энергия роста зажигает на банкете директоров в Москве. И хэштеги, да, там банкет директоров Москва и так далее. Как бы некоторые люди потом в личку пишут, а что за банкет там, да, а где была и так далее. Таким образом интерес вызывается у людей. Или, по крайней мере, у них как бы в голове откладывается, что что-то там у вас интересное происходит, да. А, и еще вот одна, например, запись, да, когда я поздравляю нашего партнера с открытием ИП. То есть теперь она получает деньги на счет, на счет в банке, да. Тоже вот такой вот сделала слайдик. Я всегда говорю всем своим партнерам, да, и, в принципе, я это выкладываю даже вот в общих чатах, когда какие-то новости есть, я всегда выкладываю, говорю, девчонки, мальчишки, копируйте себе, да, тоже используется на стене. В принципе, те, кто давно с нами в проекте, они уже знают, никогда никто ни кого не спрашивает. Я сама у девчонок, у мальчишек копирую, что мне нравится, да, на свою стену, но только пишу всегда от своего имени. Не, мы не развиваем чужой бренд, развиваем свой, да, копируйте, пожалуйста, ставьте на свои странички от своего имени. Вот, то есть такие примеры, да, вот как вот это развитие речного бренда. То есть да, ваши странички должны а, стать деловыми из обычных страничек, когда вы не были еще в проекте, она должна стать у вас деловой. Дальше. Ну, переходим, давайте уже с вами к списку имен, да, о чем я начала говорить в начале? заводите либо какую-то тетрадку обычную, блокнот обычный, да, печатный, либо электронный, кому как удобно, кому как нравится, Это вообще значение не имеет в принципе. И начинаем писать, пишем абсолютно всех. Вот я знаю по себе, когда тебе говорят пишем абсолютно всех, ты все равно начинаешь у себя в подсознании думать, мне этого не напишу, этот там не согласиться, этот не будет, и так далее. Да? И вот, я не знаю, как вас переубедить, да, вы просто, вот, я не знаю, мне кажется, как говорят, да, люди некоторые, я не могу бросить курить, да? я не могу у меня привычка, я не могу как бросить курить. Я говорю, ну как ты не можешь бросить курить? Вот возьми, вот просто сигарету и брось. Вот, просто. И вы вот так вот возьмите тоже, и бросьте все свои вот эти вот таракашки в голове, что. Я не могу, вот этого человека я не буду писать, да, потому что он там не согласится, да, или ему это не надо, или ему это неинтересно, да, он не будет этим заниматься, да, вот, как бы вот это вообще отбросьте и просто тупо напишите, просто напишите его в список, и все, понятно, да, то есть не надо ни за кого решать. Будет он заниматься, не будет он заниматься, пользуется он, не пользуется, в ритуале он покупает, там, за 2-3 тысячи себе тоналку, или где-то он там, совсем у него дохода нет, он покупает Робби да. Ну, то есть, вообще, вот, ни за кого не решайте, никого не сортируйте, и, потому что потом этого человека вы можете увидеть на сцене банкет на банкете директоров, рядом с вами, да, и только он будет в другой команде, потому что вы его не пригласили, а пригласил кто-то другой. <смех> Понятно, да? А, и старайтесь постоянно пополнять этот список, как минимум <смех> на три человека в неделю. Что это значит? Ну, естественно, мы с вами, ну, вот как, например, я составляла список, да, я, может быть, с первого дня там не всех вспомнила, когда начала список писать, Потом я ложусь спать, да, у меня все эти мысли ходят, я еще кого-то вспоминаю, записываю себе сразу, чтобы не забыть. Потом на следующий день хожу, еще кого-то вспоминаю, да, записываю. Но все равно, как бы эти знакомые могут закончиться. Но ну, поэтому что мы делаем? Мы постоянно просто замечайте, с кем вы знакомитесь. Мы с вами постоянно с кем-то знакомимся, мы с вами постоянно где-то ходим какие-то новые места. Вот давайте я сейчас включу следующий слайд, да, и вот как раз-таки откуда можно брать людей новых в список носить, да. То есть это должны быть все люди, с кем вы здороваетесь. Вот даже у меня сейчас, я сижу и я сейчас вспоминаю, что я хочу видеть своей команде, вот я буквально хожу каждый день в магазин, да, и у меня там сидит на кассе девочка, Он очень приятная девочка такая, и... Она очень приветливая всегда, у всех спрашивают, ну, что, как дела там у вас, как там родила, не родила, да, вот. Я вот сейчас буквально сижу и вспоминаю про нее, что я ее в список еще не внесла, поэтому вы тоже, вот, куда ходите, какие магазины, да, какие парикмахерские. Не только вашего парикмахера вы можете внести, но и тот, кто рядом стоит в другом кресле, обслуживает людей, да, это тоже человек, с которым вы здороваетесь. Поэтому абсолютно все, и на этот случай очень хорошо, кстати, иметь визитки. Потому что, ну, не всех можно найти в контакте, да, не со всеми поговоришь, там, 5 минут времени даже не на каждого найдешь, надо бежать куда-то, а вот свою визиточку отдать, да, с хорошим таким напутствием, что я вот, вы мне понравились, да, я развиваю бизнес в интернете, сейчас ищу новых партнеров в бизнесе, вы как, если вам будет интересно, да, вы мне позвоните, вот моя визитка. Вот. Ну, то есть, каким-то таким образом. Поэтому визитки обязательно нужно иметь, конечно, тоже. Они дешевые, буквально мы вот недавно узнавали, если делать тысячи штук, они по рублю выходят. То есть тысячи визиток, тысяча рублей. Ну, если поменьше сделать, то чуть подороже будет, но все равно как бы, выгодно. И посмотрите, откуда берем как бы, своих знакомых. Вспоминаем всех. Ну, вот Света пишет, что и по 80 копеек можно найти. Можно. Я про двусторонние узнавала, поэтому я про них говорю. Можно, конечно, и дешевле, можно и стоим у кого-то, у знакомых напечатать. Это все решаемо. А, ну, во-первых, это, конечно, дерево знакомых, да, это близкие родственники, дальние родственники, друзья, друзья друзей, друзья родственников, родственники друзей, соседи с одной площадки, с одного двора, с подъезда, с соседнего подъезда, да рекомендации ваших знакомых, в общем, все, с кем вы когда-либо имели какой-то контакт, общались, да, непосредственно вживую. Готовые базы, это вообще легко, когда, вы, ну, когда начинаешь писать список, да, открываешь просто телефон или открываешь друзей ВКонтакте или в Одноклассниках, да, список, и просто оттуда, оттуда переписываешь. Я вот как раз-таки, эти вот, 39 человек, которые у меня сейчас есть, которых я еще не пригласила в бизнес, а я их взяла именно с друзей ВКонтакте. Я там вспомнила своих одногруппников, с кем когда-то учились, с кем ходили, спортом занимались, да, и, ну, и так далее. Посмотрите свои фотоальбомы. Может быть, кого-то вы не вспомните сейчас, но когда будете смотреть фотоальбомы, будете вот так вот говорить, да. И недавно вот... Кто у меня из ученых говорил-то? А, Эльза, по-моему, Зайчиков, наш партнер, говорила, что ее, не соврать бы сейчас, ну, в общем, родственница, по-моему, знает, оказывается, меня еще с лагеря, когда мы были в лагере вместе. Вот. А я даже бы, может быть, и не вспомнила ее, надо вот было бы посмотреть фотоальбом, представляете? Поэтому вот так вот мир тесен, и надо всех, всех найти своих, все своих, даже старые контакты. Вот я бы, например, этого человека в бизнес не пригласила, потому что я бы про него не вспомнила. А вот если бы посмотрела на футалёв, я бы не вспомнила. Дальше, одноклассники, однокурсники, понятно, коллеги по работе, где раньше работали, да, где сейчас работаете, может, соседний цех какой-то, да, и так далее. Сокурсники по дополнительному образованию, там, в автошколе мы, мы где учились вместе, кстати, вот я еще пока до этого не дошла, клубы, кружки специалисты, то есть парикмахеры, поликлиники, детские учреждения, магазины, библиотеки и так далее, да, это все вы можете прочитать. И э, дайте себе задание, да, вот прямо просто если вы собираетесь работать под знакомым, а я вам это очень рекомендую, потому что с ними проще работать, чем с э, незнакомыми людьми, особенно новичкам. Дайте себе задание, начать как минимум 30 человек. Ну, вообще у вас, конечно, больше должно получиться. И как минимум 30 человек по каждой из этих групп. То есть у вас получится примерно 90 человек. Вот. И уже можно, уже будет какая-то платформа, да, с чем работать, с кем работать. Ну, вот примерная схема, да, как работать со списком, как и на что звать ваших знакомых. Ну, изначально, смотрите, если вы с человеком давно не общались, да и, в принципе, если недавно, неделю назад общались, да, и не говорили про рефлейн, то, естественно, вы не начнете там сразу «Привет, как дела? Пошли ко мне в команду», да, это как бы будет, ну, откликов у вас будет очень мало. Нужно утеплить теплый контакт и просто на нейтральную тему поговорить. Ну, вам с ним это будет полезно, потому что вы узнаете, как сейчас живет человек, возможно, вы с ним там 10 лет не виделись, да, возможно, всего год, и у него там столько всего изменилось. Что нового в жизни, да, где он сейчас работает, вообще работает или не работает, как у него там доход устраивать, не устраивает? есть ли у него семья. Ну, в общем, вы понимаете, да, для чего это нужно. То есть вы просто а, потом сможете какие-то выводы а, сделать, а, как бы для себя, даже когда, если у этого человека будут э, какие-то возражения. Например, человек говорит, там, у меня нет времени, да? у меня там, трое детей, у меня нет времени. Что на это можно ответить? На это можно ответить, что у человека есть время на все, что он хочет сделать в жизни. И у тебя никогда не будет времени. Но нужно правильно расставлять приоритеты, да, у тебя трое детей, да, подумай, как бы, как ты дальше -то будешь жить на такую зарплату, например, да? Но не уходите в долгие разговоры, то есть, не так, что некоторые начинают разговаривать, а, и потом настолько наговорятся уже, да, что всем спать пора ложиться и тому, и другому, и про бизнес так и не поговорили, да, целый день общались и ничего в итоге ни к чему не пришли. Поэтому узнали, как дела, чего нового, про себя немножечко рассказали, потому что у вас, естественно, будут спрашивать, да, и делаем предложение. Как минимум старайтесь с тремя своими знакомыми в день общаться. Ну, вот здесь смотрите, я написала пример, это когда вы уже пообщались с человеком, да, и он у вас обычно тоже спрашивает, ну, у тебя как дела рассказывает, да, там, чего у тебя, нового, ты где работаешь, там, и так далее. И вы можете, естественно, как-то по-другому это написать, но это просто пример, да, вы можете сказать, ну, у меня все хорошо, да, я там замуж вышел, там, женился, да, там, я... Ребенок родился и так далее, открыл вот свой бизнес в интернете. Кстати, денежных вложений не требует, обучение бесплатное. Хочешь, расскажу? Да, вот так вот, по-простому. Естественно, это можно как-то обыграть по-другому. Это как бы вам как пример. Да? Я просто не стала... Невозможно написать все варианты, шаблоны сообщений, да? потому что это будет складываться индивидуально из вашего предыдущего общения с человеком. Но общий как бы, вот шаблон, он вот такой примерно. И когда человек говорит, ну давай, расскажи, да, интересно, что там, чем занимаешься, можно написать такое вот сообщение. Опять же, по-простому, да, не так, как мы вот с вами иногда шаблоны пишем незнакомым людям, да, там это работа в интернете, информационного характера, не продажи, без вложений, без риска, да, и так далее. А именно вот как до этого у вас какой-то был диалог, вам нужно также в таком духе его продолжать. Ну вот, например, мы пишем: Смотри. Совсем коротко расскажу, сразу, конечно, миллионов не обещай, но на хороший доход от 30 тысяч выйти за 4-6 месяцев реально. Просто поработать хорошенько, чтобы потом не работать на дядю. Вот смотри, все мы люди, все мы моемся, утром чистим зубы, моем голову, бреемся, красимся и так далее. Мы это все приобретаем в обычном магазине, повезет, если будет скидка, и уж тем более тебе за твои покупки не заплатят, а то и обсчитают, либо подделку толкнут. А компания, с которой я сотрудничаю, это Арифлейн. И дисплант у и будет платить, плюс пассивный доход. Не думаю только, что я тебе собираюсь предложить стать распространителем косметики. Нет. Вот. вот смотри, все, что мы делаем, это меняем обычный розничный магазин на магазин компании и приглашаем других людей делать то же самое. Мыться не в чужом магазине, а в своем. У тебя будет свой интернет-магазин с базовой скидкой минус 20%. То есть мы просто покупаем все, что нам нужно нашим близким у себя в магазине, в среднем на 600 тысяч рублей. То есть у тебя ничего не меняется, кроме магазина. Цены там такие же доступны, только качество выше. Продажами мы не занимаемся, просто моемся сами. Таким образом организуем для Арифлейм товарооборот. С этого товарооборота нам платят проценты. Ну, конечно, как в традиционном бизнесе, нужно время, чтобы раскрутиться и получать доход. А вот различие традиционного бизнеса в том, что тут у нас нет вложений, нет риска. И на хороший доход выходим быстро, за 4-6 месяцев работы, потому что работаем не в одиночку, а командой. Все вместе приглашаем в одну цепочку. То есть я специально ставлю кавычки, да, потому что некоторые люди просто не понимают, что такое, как, как так регистрируем цепочку. Да? То есть регистрируем каждого партнера нового под последнего. То есть объясняю. Например, зарегистрировался, здесь букву, здесь слово «ты» да, не написала. Например, ты зарегистрировался следующего новичка, мы будем регистрировать под тебя. Затем следующего уже под твоего новичка, который под тобой и так далее. За счет этого быстрый рост. Как тебе идея? То есть в конце, естественно, нужно у человека спросить. И от себя можно написать. Это как шаблон, это не обязательно вам копировать. да Это я вам просто для примера, как вот я пишу иногда. И то я, не бывает такого, чтобы я каждому, всем людям одно и то же писал. Такого еще не было никогда. Всегда что-то пишу разное. Я когда вникла в нее, была в шоке немножко, потому что раньше не за то, что я чищу зубы, никто не платил, а теперь платит. Ты сама где покупаешь или сам, да, шампуньки, мыло в магазине, то есть такие наводящие вопросы, чтобы человек вам ответил и у вас было продолжение разговора, да, то есть человек пишет. Ну, да, в магазине покупаю, я обычно потом спрашиваю, почем покупаешь, там ну, шампунь, мыло, например, они пишут 100-150 рублей, я говорю, о, классно, говорю, тогда тебе вообще легко будет поменять магазин, а, при этом а, еще дешевле даже тебе будет со 20 20%, и а, еще зарабатывать будешь, и дальше уже ведем разговор в сторону бизнеса, да? вот, как тебе идеи вообще спрашиваем, да, если человек не ответил на этот вопрос, тебе как идея вообще понравилась, то есть ты просто, в принципе, ничего в своей жизни не меняешь, только магазин, да, а, и при этом ты еще зарабатываешь. То есть я вначале говорила, да, как можно проще старайтесь людям объяснять свой бизнес, и они вас тогда будут понимать. Но они пишут, ну, ка иногда а, они на такие простые вещи реагируют так, что ну, не может быть так все просто, да. А, вы можете опередить человека, сказать, что я... Понимаю, что это вообще вот, кажется все нереально просто, но давай не будем усложать, это оно так и есть. Да? Я тоже раньше так думала, что как-то все слишком просто, но вот оно так и есть. И всегда акцент делан на том, что человек ничего не теряет, в принципе. Если, например, смотрите, человек уже знает, что вы барихоин, то есть вот тот шаблон лучше, точнее, шаблона лучше, конечно, не использовать. Да? Это вам как как бы удочка такая, да, что вы можете написать человеку. Это когда человек не знает еще, что вы в Reflame, то есть вы давно не общались, например, да, там, и решили вот связаться с ним, узнать, как у него дела, и предложить бизнес. Если человек уже знает, что вы в Reflame, да, или вы, по крайней мере, так думаете, ну, это, например, ваш знакомый, с которым вы общались, и вы ну, говорили про Reflame, или он просто в курсе того, что вот там, или он ставил лайки на ваши записи на стене, например, да, там комментировал как-то, то есть он видел, что вы там занимаетесь, вы зарегистрированы в Reflame. И тогда можно каким образом подойти? От обратного, да, сразу задаем вопросы такие. Ты же знаешь, что я работаю в Reflame? Ну, это, естественно, не первое сообщение, да, это когда вы тоже пообщались с человеком, узнали, как дела там, чего нового. И потом пишите, ты же знаешь, что я работаю в Reflame, да, наверное, видел на моей стене информацию. Вот тут даже если он не видел, он зайдет, посмотрит, что там у вас на стене. Я хочу тебя пригласить в свою команду зарабатывать в интернете. С распространением не связано. Слышал что-нибудь об этом? Ну, вероятность 80%, что вам скажут, да, слышал, мне там уже сто раз приглашали, да, и так далее. Вот Некоторые, конечно, скажут, не, не слышал, что там, что такое там, расскажи. Это вообще классно будет. Естественно, ваша задача будет там просто дать информацию о сути бизнеса, да. Если вам говорят, нет, там, мы вначале с вами начали с того, что вам нужно научиться работать с возражениями, да, и какое возражение у вас будет здесь, некоторые скажут, это не мое, да? у меня не получится, я не умею уговаривать, я э, не умею там что, распространять, да, то есть, ну, на любое возражение можно найти ответ. Поэтому первое, с чего мы начинаем, в принципе, не только при работе со знакомыми, да, но и с незнакомыми людьми, это одеваем на себя бронежилет в виде э, работы с возражениями, учимся работать с возражениями, да. Еще один пример. Пишите, ты же знаешь, что я с Reflame сотрудничаю, да, у нас сейчас новая система работы, с распространением не связана, готовая бизнес-система, обучение проходит онлайн. Я сейчас делаю новое звание, либо я сейчас начала строить новую ветку, либо я сейчас веду набор новых менеджеров, хочу знакомых зарегистрировать в начале, а все следующие регистраторы пойдут под тебя. тебе деньги нужны, лишние 3000, 30 то есть, знаете, такой вопрос должен быть в конце, который цепляет. Ну, кому не нужны-то лишние 30 тысяч? Mm. <смех> Всем нужны, конечно, да? То есть э, такой вариант. А еще такой интересный вариант, когда вы как бы обходите стороной своих знакомых, и они за это цепляются. Вот смотрите, <смех> вы пишете, ну, опять же, после какого-то там диалога до этого у вас был, да, вы пишете, а я все так же, я сейчас либо я все так же сейчас сотрудничу с рекламой, да, либо я сейчас серьезно сотрудничу с рекламой, потому что некоторые могут знать, что вы раньше просто там распространяли косметику, да, может быть, вы раньше, до этого когда-то были в рекламе и занимались именно распространением. А, Работа над новым званием, собираясь по открывать, вы же собираетесь по открывать, да? Даже если вы новичок сейчас, если вы даже только-только пришли, вы же работаете над новым званием, вы же хотите стать директором, вы же хотите стать золотым директором, правильно? Вы же хотите открыть ИП и получать деньги наличкой. Так? Я надеюсь, что это так, потому что если это не так, то смысла нет работать. Вот. Поэтому вы это легко можете писать. Мне, кстати, нужны активные люди в команду для информационной работы. У тебя есть знакомые, кому нужны деньги? Доход 23 тысяч. То есть вы не предложили лично а, своему знакомому, да, тебе нужны деньги, да? Ты, вы же так не сказали. Вы спрашиваете, у тебя есть знакомые, кому нужны деньги? И вот вы просто удивитесь, вы посмотрите, что ваши знакомые ответит. Некоторые скажут, ну, есть, конечно, там, и вы тогда можете попросить рекомендации. А некоторые скажут, ну, мне, в принципе, самой не помешало бы, да, или самому не помешало бы. Вот. И дальше уже разговор, конечно, продолжается. Вы можете, если человек говорит, что мне бы самому не помешало, да, вы говорите, что ну, ты, в принципе, человек серьезный, да, давай я тебе тоже могу рассказать, что, что нужно делать. Да. в принципе, вообще все просто. И вот как я до этого показывала, меняем магазин, да, приглашаем других людей, <coughs> вот, и так далее. Вот такие вот примеры. И смотрите, при дальнейшем разговоре, да, когда вам отвечает что-то, вам нужно делать акценты на что. Вам нужно, потому что некоторые знакомые, они как рогом упираются да, и говорят, что я как ты не умею уговаривать, да, я как ты не умею там, у меня язык не подвешен, да, я не смогу так, вообще это не мое и так далее. Вам нужно делать акцент именно вот на такие вещи, что это готовая бизнес-система, что здесь есть онлайн-обучение, что не надо никогда выходить из дома, да, что все налажено, то есть не надо выходить на улицу, чтобы кому-то что-то предложить, да, не надо заниматься поиском там, поставщиков, кто как, как привезет тебе товар, не надо нанимать сотрудников, да, то есть готовая бизнес-система, бери и делай по инструкциям. Делаем акцент на простоте. То есть просто смени магазин и просто приглашай. Просто смени магазин и приглашай других людей, да? Ну просто. Ну что может быть проще? Мы каждый день с вами какие-то, ну может быть не каждый, но вообще в своей жизни мы тысячу раз даем людям рекомендации. Вот сходили вы в кино, да, а вам фильм понравился. Вы говорите, о, мы такой классный фильм Сма ходили, посмотрели, да, вообще крутой, вот, сходить тоже. И что, ваш знакомый приходит по вашей рекомендации в кинотеатр, покупает билет, вам что-нибудь с этого билета кто-нибудь когда-нибудь заплатил, а вы порекомендовали, да? И это так мы делаем миллион раз в своей жизни. Купили вы где-то там по хорошей акции какой-то, я не знаю, продукт, да? И говорите, слушай там, вот мне вчера только подружка моя говорит, в маленькой стране там памперсы со скидкой, да, Розаля, будет смотреть записи этот вебинар, тоже малень, молодая мама в декрете. Говорит, вот там памперсы со скидкой продают в этом магазине, сегодня акция, сходи там, да, может, тоже что-то купишь. Ну, я пошла, купила по ее рекомендации, да, но ей же за это ничего не заплатили, правильно? А сколько таких мамочек друг с другом поделились? Вот. Мы где? Мы в Башкирии, мы в Салавате. И каждый день, каждый раз мы даем такие рекомендации, нам за это не платят. Да? А здесь все просто, тоже поменяй магазин, приглашай других людей, рекомендую поменять магазин, и тебе будут за это платить. Акцент также делаем на бизнес без вложений, то есть ты ничего не теряешь, то есть... Что бояться, да, здесь риска нет, ты ничего не потеряешь, попробовал. Если ты не попробуешь, ты, конечно, ну, у тебя ничего не получится. Если попробуешь, то у тебя может получиться, может не получиться. Но, ну, по крайней мере, ты попробуешь. Акцент делаем на том, что это не продажа, это не распространение. Мы просто делаем бизнес на личном потреблении. Мы все моемся, мы все чистим зубы, мы не перестанем это делать до конца дней своих, да, и поэтому. Вместо того, чтобы ходить и наполнять кошелек какого-то дяди, да, мы лучше будем зарабатывать сами. Акцент делаем еще на регистрациях в цепочку. То есть многие люди еще знают о Reflame, как нужно как пригласить много людей. Да? Они думают, у меня нет столько знакомых, говорят, чтобы я там, пригласила столько-то людей, чтобы стать директором, там, выйти на такой-то доход. Мы делаем акцент на том, что у нас регистрации идут в цепочку, о том, что мы помогаем друг другу, то есть мы все команды регистрируем в одну цепочку людей. Вот мы говорим, я тебя зарегистрирую, следующий новичок пойдет под тебя, следующий новичок под твоего новичка и так далее. До тех пор, пока ты не выйдешь на определенный уровень, потом уже сможешь сам да, строить свою вторую ветку. О том, что это надежно, то есть ты не куда-то я тебя там зову, да, какую-то неизвестную компанию, которая там только-только появилась, и неизвестно, завтра она будет существовать или нет, а это компания, которая проверенная, надежная, уже 50 лет на мировом рынке и работает в 63 странах мира. То есть такими мы с вами оперируем фактами, да, когда работаем не только, в принципе, с знакомыми, но и незнакомыми людьми. И форма успеха какая, да? Я уже говорила, постарайтесь постоянно пополнять список своих знакомых. Сегодня сядьте, напишите, да, 30 имен с каждого столбика, мы сами три столбика рассматривали, да, откуда могут быть знакомые у вас. И сегодня, может быть, кто-то уже не успеет у кого-то ночь, да, поговорить с тремя людьми из этого списка, но, например, вот завтрашнего дня начинаете выходные дни люди на работе, да, ой, люди дома отдыхают, у вас есть прекрасная возможность осчастливить их, да, и постоянно всегда тоже старайтесь по 30 имен в неделю, по 3 контакта в день пополнять, я уже вам говорила как, да, везде, с кем вы не здороваетесь, с кем вы первый раз общаетесь, да, естественно, если вам человек нравится, да, оставляйте свою визитку таким образом, берете, может быть, в даже этого человека, созваниваетесь, списываетесь, находите в находите на в одноклассниках. То есть такая формула 30 плюс 3. И вообще, вот опять же, я с чего началась, тема, с чего началась, тема заканчиваю, что ну вообще, ну просто же, да, всего-то нужно самому пользоваться продукцией, да, чтобы этот бизнес развивать. Пригласить 5 знакомых да, и обучить этих пятерых знакомых делать предыдущие два действия, да, и стрелочка показала. Им, опять же, всем пятерым пользоваться продукцией и пригласить пять человек. Я почему здесь именно про пять человек написала, да? а, потому что с знакомыми легче срабатывает эта формула приглашения людей в бизнес именно пригласить по пять человек. А, бывает так, что, ну, как, вот мы наш бизнес иногда объясняем таким образом, да? если каждый пригласил 5 человек, вот вы пригласили 5 человек, да, ваши 5 человек пригласили 5 человек, это уже 25 человек, с вами 26. Если те 5 человек пригласили еще 5 человек, это уже 125 человек, с вами 126 человек. Да, ну, это идеальная формула бизнеса. Конечно, так не бывает в реальной жизни, да, но со знакомыми это, в принципе, ближе к реальности, чем с незнакомыми. Потому что, во-первых, вы можете брать рекомендации. То есть, если человек, ваш знакомый, вам отказал, мы уже говорили, да, что не надо обижаться, ну и не надо его бросать. Вот это вот очень важно. Держите его всегда на примете, можно так сказать, да, помните про него. И когда у вас какие-то новые уровни открываются да, в команде, вы ему можете написать, а вот мы вот с этим человеком общались, когда с тобой общались, в один и тот же день, да, и там на одной и той же неделе, или в одном и том же месяце, вот он уже в этом каталоге, прошло там всего там два каталога, а он уже вышел на 9%, например, да, ты бы тоже сейчас мог быть там, давай присоединяйся, только не поздно. То есть постоянно в поле зрения держите этого человека, из списка знакомых не вычеркивайте, не удаляйте, да, потому что когда... Люди будут за вами наблюдать, вот я говорила про развитие личного бренда, да, вы будете выставлять поздравления всякие, да, ваша жизнь тоже будет меняться, вы будете какие-то мероприятия, реклам посещать, да, укладывайте все это у себя на стене, они будут за вами наблюдать, поверьте, они будут сами просить вам в команду. Вот. поэтому это надо просто делать, это не надо сейчас сидеть, слушать и говорить, я пока это еще не рано, да, я пока еще новичок, это надо просто начать делать прямо сразу. И с знакомыми просто легче контактировать, да, то есть здесь уже они вам больше доверяют, вы уже знаете к ним примерно подход какой, да, кому что предложить, кому как подойти, кому на что нажать, может быть, да, на какие болевые точки, вот. Со знакомыми можно встретиться, можно созвониться, они легче идут на контакт, в плане того, что, например, вы можете попросить своего спонсора вам помочь созвониться в скайпе с новичком вашим, да, или с кандидатом вашим, то есть вы, например, договариваетесь со спонсором, что вам нужно, чтобы спонсор объяснил, если вы сами еще новичок, что вам спонсор объяснил вашему знакомому бизнеса, например. Да? И ваш знакомый легче пойдет на контакт в скайпе, например, чем незнакомый человек. Поэтому... Ребята, это просто надо делать. Понятно, да? Вот. Ну, по-моему, у меня на сегодня все. Какие вопросы остались? Может быть, у вас какие-то были сложности при общении с вашими знакомыми? Пишите, может быть, чем-то помогу. А вообще поставьте, пожалуйста, пятерочки те, у кого есть список знакомых и кто его пополняет регулярно. А двоечки поставьте те, у кого его нет. А семерочки те, кто начнет сегодня список знакомых составлять. Давайте пятерочки те, у кого есть список знакомых, двоечки те, у кого нет списка знакомых, семерочки те, кто сегодня начнет его писать. Пятерочки, двоечки вижу. Ну, в общем, 50 на 50, да? Ну, я думаю, вам не надо говорить, что нужно делать, да, те, у кого есть, продолжаем пополнять, те, у кого нет, начинаем писать, что тут делать-то, думать долго не надо, просто надо делать, и все. Ну, я вижу, что у вас вопросов нет, да, значит, все понятно. У нас, так, я сейчас запись остановлю.